Мужчину стоит ждать только в двух случаях с войны, и когда у него есть четкое руководство действия, создать семью и сделать тебя счастливым. Мужчина не и, считая не взять на себя ответственность за свою женщину если он вообще считает тебя своей, не должен вызывать у тебя никаких эмоций, кроме желания уйти. Бывают моменты в отношениях, когда пойти на компромисс равно унизить саму себя. А если ты сама себя унижаешь, почему он должен поступать с тобой по-другому. Ты сама учишь его, как тебе следует относиться. Потому что качество настоящего выбора основано на нашем отношении к себе. Это истина. Посмотри на того, кто рядом с тобой. Запомни, мужчина. Это человек, за каждым сказанным словом которого скала. И если его слова расходятся с действиями, шли его к черту. Иначе ты потеряешь себя. Я знаю, как бывает сложно отпустить собственные иллюзии. Знаю, как неприятно признаться себе, что ты ошиблась. Но есть такие мужчины, которых необходимо оставлять, иначе они тебя уничтожат. Заметь с твоего же собственного разрешения.